Я предлагаю начать наш вебинар, не откладывать в долгий ящик, не ждать. Кто не успел, то, по ходу дела, к нам присоединиться. Вот, а мы начнем. Давайте я представлюсь. Меня зовут Мария Грудева. Я маркетолог-аналитик компании «Актив». В общем и целом я занимаюсь анализом промышленных рынков около 15 лет. Именно в IT примерно 5. И последние три года... Я вот занимаюсь анализом рынков промышленных и сложных технологических в компании «Актив». Сегодня у нас тема достаточно объемная такая, но я в рамках вебинара постаралась вот сакцентироваться на самом главном буквально, то есть и как-то не удаляться в подробности совсем, вот. Я расскажу вам о текущем состоянии рынка, идентификации, аутентификации. Немного прогнозов будет, тренды, которые драйверы, которые на этот рынок в основном влияют. Вот, разумеется, это будет не полный там всеобъемлющий перечень, коротко, пожато, емко, <laughs> самую суть. Вот. И просто чтобы дать общее такое представление глобальное. Так, поехали. На любой рынок, как мы с вами знаем, влияет множество факторов, естественно. И рынок идентификации, аутентификации не является исключением. Разумеется, первостепенное значение всегда имеет макроэкономика. Ну, То есть если у нас экономическая ситуация, как бы, да, она негативная, то ни о каком росте, ни о каких бюджетах, ни о каких проектах, в общем, речи идти не может ни в коем случае. Вот. И это наглядно, на самом деле, мы с вами пережили. чем секунду, да. В 2014 году, ну точнее даже в 2015, то есть когда все, ну не все, наверное, многое остановилось, многие проекты были заморожены, вот, я думаю, что среди слушателей нет ни одного человека, а, не знаю, представителя компании, которая не ощутила бы на себе вот последствия экономического этого спада. Соответственно, последующие вот 15-16 года, да, вот мы видим, они такие провальные, 17-й очень номинальный, но вроде как рост, все радовались. <с> вот. Значит, Второй фактор макроэкономический, он на самом деле является он не отдельным, безусловно, он является следствием, естественно, экономического роста, и этот фактор зовется инфляция. Также последующие два года после 2014, -го, как видно, да, инфляция очень сильно выросла, но это, разумеется, более-менее официальные данные, понятно, что по неофициальным данным там цифры будут совсем другие в разы выше, вот. но динамика будет примерно та же. Вот. Соответственно, как видно, да, вот я думаю, что... Если кто-то более-менее вот владеет, да, или хотя бы представляет себе динамику, там, ну, назовем это, продаж хорошо, вашей организации, там, продуктов или услуг, то динамика вот этих вот годовых показателей, она будет так или иначе достаточно заметно коррелировать с динамикой ВВП, а, вот верхний график, и с динамикой по инфляции. Я думаю, что вот примерно вектор будет реально один и тот же. Вот, что касается значит, прогнозов, 2018 ну, восемнадцатый год фактически уже можно не считать, это не прогноз. Вот, 19 -й, 20 -й, в общем и целом, наши официальные министерства, да, они планируют себе тоже такой рост, соусол so -so, как бы полтора, там, в лучшем случае 2%, ЦБ оставляет прежний таргет 4%, вот, дай бог, в 2018 году мы все-таки его достигнем, ну, опять же, рынок России, он развивающийся, как бы, и на самом деле здесь э, динамика такая, как сказать, то есть динамика популяции, она соответствует развитому рынку, и, в общем-то, Россия – это развивающийся рынок, ну, как бы здесь не очень в этом плане, конечно. Хорошо, ну, ну ладно, извините, я сейчас отвлекусь, иначе вернемся. А, да, по прогнозам, значит, официальным, ну, более-менее официальным, то есть в э, ближайшие годы два э, все будет относительно стабильно, ну, как рост номинальный, но тем не менее, не спадов как бы никаких вот таких потрясений, землетрясений, да, ничего не произойдет. Таким образом, вот такой вот фундамент для рынков там и для практически ну, всего, экономический такой фундамент, на котором стоит рынок, в том числе идентификации, и аутентификация, он останется прочным, устойчивым, ну и, соответственно, все должно быть. Более-менее спокойно, а раз так, если фундамент устойчив, значит, мы с вами можем а, думать уже о том, что же на этом фундаменте можно строить, из чего, и как вот оно будет построено, и как нужно было бы, наверное, построить. Вот. Помимо глобальных макроэкономических факторов как я уже сказала, которые влияют на все, без исключения рынки. У каждого отдельно взятого рынка существуют собственные драйверы, которые оказывают на него еще большее влияние. И зачастую даже при негативной макроэкономике некоторые рынки могут уверенно расти под влиянием таких драйверов. Ну, собственно говоря, яркий там пример – это IT-рынок, да, в частности, eBay, которые даже на фоне там, экономического спада, тем не менее, демонстрировали сравнительно высокие темпы роста, если помните. Так вот, драйверы на рынке идентификации, аутентификации я предлагаю разделить вот на две такие большие группы. Первая группа – это государственные инициативы, и вторая – это вот технологические драйверы. Ну, разумеется, можно выделить ряд других, однако я считаю, что указанные являются наиболее значимые что ли, фундаментальные. На рассматриваемом рынке, на рынке идентификации, аутентификации, одним из глобальных драйверов, ну, разумеется, являются государственные инициативы, проекты, нормативно-правовые акты, в общем, и так далее. И на сегодняшний день в России фактически есть только два законодательных акта, которые затрагивают тему идентификации. Первый – это закон об удаленной идентификации клиентов банков, ФЗ-482. Ну, наверное, я думаю, все как бы знают. Второй закон, не уверена, что все знают, но я вам расскажу. Это закон об обязательной идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона. Вот он есть, но по факту как бы и нет. То есть он не работает из-за отсутствия необходимой дополнительной нормативно-правовой базы. Ну, таким образом, мы сегодня имеем вот только один полноценный закон, да, который прямо относится к рассматриваемому рынку. Вот. И если в правовом поле документов у нас совсем немного, то на открытом рынке, в кавычках на открытом рынке, конечно, государство активно реализует различные проекты, которые могут выступать примером того, насколько велико влияние государства на рассматриваемый рынок. Среди них можно отметить, разумеется, единую систему идентификации, аутентификации граждан, электронной больничной, внедрение биометрической идентификации в банковском секторе, где вот доля госучастия в последнее время сильно выросла, и отчасти в общем, это позволяет относить его уже, ну, наверное, чуть-чуть к -чуть государственным инициативам и как бы, отрасли. Вот. Помимо этого, недавно стало известно о планах внедрения гражданских паспортов нового формата. Планируется, что они будут содержать биометрические данные и квалифицированную электронную подпись. Новые паспорта, как ожидается, появятся к 2020 году на с электронными трудовыми книжками и цифровыми трудовыми договорами. Ну, Как мы знаем, то, что государство запланировало, скорее всего, будет чуть попозже. Вот. И эти нововведения, о которых вот я вам сейчас рассказала коротко, они содержатся в материалах федерального проекта «Цифровое государственное управление». Если нужно очень подробно, то есть может, можно загуглить этот документ, там чуть более подробно в общем, почитать, узнать. Еще раз повторю, «Цифровое государственное управление» — это федеральный проект. Вот, он äh, предполагается должен стать новым разделом программы «Цифровая экономика». Разумеется, документ ну, подготовлен аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. <coughs> Очевидно, что государство нацелено очень активно, на мой взгляд, э, применять простите, биометрию в процессах идентификации и аут аутентификации. И биометрия как такова представляет собой достаточно яркий пример именно технологического драйвера, который усилен государством. Однако у биометрии как технологии да, существует пока ряд нерешенных проблем с безопасностью, ну, равно как и у облачных решений. Подробно я об этом скажу чуть позже. Сейчас отмечу лишь, что биометрическая облачная аутентификация сами по себе вот без второго фактора применяется лишь в очень ограниченных средах с допустимым уровнем критичности доступа. Ну, то есть, когда речь идет о каких-то более рисковых системах или процессах, то, как правило, такие технологии применяются совместно уже со вторым фактором. Вот, ну, например, вас не впустят в любую страну ЕС только по отпечатку пальца. Да, вот, Предъявление паспорта здесь, как второго фактора, просто обязательно. Вы также можете войти в банковское приложение под пальца, однако совершить перевод более-менее значимой суммы без подтверждения все равно не получится. То есть, да, это либо там а, СМС с кодом, либо там звонок в колл-центр оператору, там, да, я Василий Иванов, да, ему подтверждаю, да, ему перевожу, вот. Ну, так или иначе, каким бы ограниченным ни было пока применение биометрии и облаков в процессах аутентификации идентификации. Однозначно это технологии, которые расширяют и развивают рассматриваемый рынок. И в любом случае это позитивный тренд. А теперь давайте рассмотрим более подробно тренды. Вот мы сейчас говорили о драйверах. Предлагаю посмотреть на тренды на рынке идентификации и аутентификации. Одним из первых, один из первых трендов, который я назвал ⁇ безопасность да, против удобства <соста> ⁇ состоит в том, что, как ни странно, у пользователей, мы здесь подразумеваем и юридических, и физических лиц, растет степень осознания важности именно реальной защиты данных. Так, согласно результатам недавно, недавнего исследования, которое провели IBM, безопасность, как ни странно, для конечных пользователей стоит все-таки превыше, чем удобство вопреки вот расхожему мнению. При этом молодое поколение до 35 лет склонно считать, что пароли – это наименее безопасный способ защиты. Из этого тренда вытекает следующий, который заключается в том, что пароли постепенно уходят в прошлое. Согласно результатам того же исследования IBM, в части средств обеспечения безопасности предпочтение отдается биометрии и многофакторной аутентификации. Где-то 75%, если правильно, корреспондентов применяют биометрические средства, а сложные пароли применяют каждый третий. При этом самая высокая доля пользователей паролей, разумеется, среди людей старшего поколения, что является следствием естественного консерватизма этой группы. Вместе с тем, высокая доля биометрии вот 70, 75%, как я уже говорила, она, как я полагаю, явилась результатом влияния непосредственно состава выборки э, респондентов. И, как бы там присутствует подкрепление, скажем, высоким уровнем распространения продукции Apple среди нее. Ну, так или иначе, в современном мире уровень и качество угроз растет, я думаю, это более чем очевидно. И вместе с ними растут, разумеется, и требования к защите, и в частности, к сложности паролей. Практически все веб-сервисы требуют использования бухгалтерного регистра в сочетании с цифрами, и что в итоге приводит к тому, что, что мы делаем, ну, конечно, в заметках на телефоне, все пароли, вот я не знаю, я уверена, просто готова поспорить. 90%, у, скажем так, тех, кто к нам присоединился, вот слушателей, вот, имеют файл на телефоне, в котором вот прям вот пароли. Вот, ну, естественно, вот так вот мы храним, да. И, соответственно, говоря о том, какие пароли в основном применяют пользователи, если им не предъявлять требования по уровню сложности, можно, может быть, любопытно посмотреть на следующие данные вот в таблице. В 2003 году в табличке вот с, слева, в левой колонке InfoSecurity провели небольшое такое исследование с целью выяснить, какие же пароли самые популярные. Опросили 152 человека и вот получили данные, которые можно увидеть вот в таблице в левой колонке. Через 10 лет, в начале уже 2013 года, лаборатория Касперского провела свое исследование с той же целью, но уже в 25 странах. И результаты Касперского можно увидеть в таблице в правой колонке. Ну, собственно говоря, как видно, результаты изменились, но не сильно. Пароли стали чуть-чуть менее тривиальными, однако по-прежнему э, по уровню безопасности, ну скажем так, недалеко от нуля. Вот. Некоторое время назад у Adobe также произошла утечка 150 миллионов паролей, чем воспользовались, ну, разумеется, исследователи. Компания Splash, да, там проанализировала миллионы паролей в свободном доступе и составила список вот самых популярных из них, соответственно, вы их можете увидеть под таблицей. В итоге получилось, разумеется, предсказуемо. Очевидно, что пароль в сегодняшнем мире сложно назвать надежным способом защиты, я думаю, с этим сложно просто спорить. Как следствие, пароли уходят в прошлое. И это очевидный тренд. Причина вот снижения популярности паролей, да, как, как видно, кроется, на мой взгляд, не только в том, что они уже не в силах обеспечить должный уровень защиты на фоне трансформирующихся с каждым днем угроз, но также по той причине, что количество аккаунтов, которые приходится в среднем на одного человека в мире, неуклонно растет. Именно со сложностью в управлении растущим количеством аккаунтов отчасти и связан факт хранения паролей, записанными на бумажках или в заметках в телефоне. Аккаунты, по сути, являются ничем иным, как цифровыми проекциями реальных субъектов в цифровом мире, ну, иначе говоря, аватарами, да? Ну, а, например... А для физлица цифровым аватаром является его учетная запись в соцсетях, там, на форумах, не знаю, в интернет-магазинах, где угодно. Зачастую цифровой аватар обычного пользователя состоит из одного компонента: это имя, там, никнейм или логин, там всех по-разному. Для юрлиц цифровой аватар уже представляет собой чуть более сложную конструкцию, которая состоит минимум из трех компонентов. Ну, Как правило, первый компонент – это, конечно, фамилия, имя, отчество. Да? Второй компонент – это должность. И третий компонент – это название организации, от имени которой действует данная физлицом. Ну, чтобы было попроще, давайте вот возьмем простой пример. Иванов Иван Иванович является генеральным директором, ну, пускай будет ромашка. Также у него есть свое ИП, а еще в компании какой-нибудь Гвоздика он является, допустим, председателем совета директоров. А в итоге получается, что все передачи, да, сделаем допущение, что, скажем так, эти юрлица, они активно там, используют электронную подпись. Вот. И таким образом, выходит, что оставаясь одним и тем же Ивановым и Иваном Ивановичем, да, указанный субъект в цифровом мире уже представляет как три совершенно разных субъекта, которые вообще никак не связаны между собой и обладают совершенно разными полномочиями. Таким образом, Иванов Иван Иванович, будучи собой единственным, владеет тремя цифровыми аватарами. И сегодня... По некоторым оценкам, среднее количество аккаунтов или вот таких вот аватаров, которые приходится на одного человека в мире, составляет примерно 5-8 единиц. А через несколько лет, по прогнозам, опять же, оно, оно ожидает, что удвоится. Я думаю, что даже чуть больше, чем удвоится. Вот. И безусловно, в этой связи биометрия является более... Наверное, удобным, что ли, способом, вот, естественно, в сравнении с паролями. Ну и опять же, в сравнении с паролями более защищен. Вот. Но в то же время вопросы безопасности и конфиденциальности по-прежнему это такой некий краеугольный немножко, наверное, камень при вот внедрении именно биометрии. И этот факт пока не позволяет ей быть вот равнозначной полноценной заменой традиционных решений уже, которые вот себя ранее зарекомендовали. Одним из способов, на мой взгляд, преодоления некоторых вот таких недостатков биометрии является интегрированное решение, которое сочетает в себе и биометрию, и электронную подпись. Ну, вот, биометрия плюс КЭП. Как известно, биометрические системы хранят и сравнивают не сами изображения, там, например, отпечатков пальцев, да, там, записи голоса и так далее, а цифровые шаблоны. Вот. И таким образом электронная подпись она может быть интегрирована в этот шаблон, и тем самым защитить этот шаблон от изменений, подделки, подмены ну, там, и так далее, что обеспечит гораздо более высокий уровень безопасности и надежности решения. Вот, Но Несмотря на существующие пока вот, скажем так, вопросы, связанные с безопасностью биометрии, многие эксперты из разных отраслей, разумеется, предрекают технологии большие перспективы и интенсивный рост. В частности, по оценкам JSON and Partners Consulting, данный рынок удвоится уже вот в ближайшем будущем, к 2020 году. То есть, если мы посмотрим в 2018 да. Консультанты оценивали 21 миллиард долларов США, то к 20-му уже там 40 с небольшим, то есть буквально там 4, там, 4 года и, и все, вдвое больше. Вот В России... Если мы оторвемся чуть-чуть от мира, широкомасштабный проект с использованием биометрии реализуется ни для кого не секрет, конечно, в банковском секторе. Создается единая российская система биометрической идентификации. В начале февраля этого года Ростелеком представил первую рабочую версию цифровой платформы. Ну, как сообщается, в пилотном проекте принимают участие 20 банков, среди которых ВТБ, Бинбанк, Восточный, Убрир, Открытие и другие довольно крупные. Тем не менее, все участники, которые задействованы в создании и поддержании этой системы, отмечают, что биометрия не является единственным средством аутентификации и идентификации и применяется параллельно с прежними действующими системами и средствами. Ну, разумеется, это может быть время, однако пока так. Вот, так, я коротко так вот пробежалась по основным трендам на рынке идентификации, аутентификации, которые в ближайшей перспективе, на мой взгляд, окажут на него большое влияние. Разумеется, это далеко не конечный список, но, на мой взгляд, именно самые такие фундаментальные. И обобщая вышесказанное относительно драйверов и трендов, можно резюмировать, что, как и любой другой рынок, рынок идентификации и аутентификации меняется и будет меняться под воздействием развития технологий. Однако, в отличие от большинства других рынков, процессы смены технологий здесь идут гораздо медленнее. Ну, Во-первых, это обусловлено критической важностью процессов идентификации и аутентификации как таковых. Да? А во-вторых, с непрерывно растущим качеством и количеством угроз, технологии и способы идентификации, аутентификации должны обеспечивать реальный уровень безопасности, чего добиться, в принципе, не так уж и просто, и на это требуется, разумеется, значительное время. Поэтому, несмотря на приход новых технологий, востребованность старых не уменьшится, и, я думаю, не, не уменьшится еще минимум лет, 5-7, наверное. Вот. И, кроме того, на мой взгляд, именно симбиоз новых и проверенных временем технологий и решений действительно в состоянии обеспечить максимальный эффект и защиту наряду вот как бы с реальной оптимизацией затрат на ее обеспечение. Итак, мы определили наиболее значимые драйверы. Рассмотрели основные тренды и обозначили вектор долгосрочного развития. Теперь предлагаю обратиться к количественным характеристикам, без которых, в принципе, невозможно представить, ну, наверное, ни одно описание рынка. И прежде чем перейти к количественным значениям, описывающим рынок, необходимо определиться все-таки с тем, что же непосред... непосредственно входит в понятие рынок, идентификации и аутентификации, а также понять, где примерно хотя бы находится его граница. Итак, как известно, идентификация – это опознавание, а аутентификация – это подтверждение подлинности. Таким образом, рынок идентификации и аутентификации представляет собой совокупность вот всех технологий, решений, продуктов, средств, методов и так далее, которые обеспечивают опознавание и подтверждение подлинности. Как видно из определения, я думаю, да, рынок включает в себя просто широчайший спектр программных, аппаратных средств, там целый комплекс решений и технологий, соответственно, которые их обеспечивают. Вот. По оценкам компании «Актив» объем российского рынка идентификации и аутентификации можно оценить ну, 30-50 миллиардов рублей в год, при объеме рынка информационной безопасности в 140 миллиардов рублей по итогам 2017 года. Таким образом, рынок идентификации и аутентификации составит от 20 до где-то 35% всего рынка ИБ. Очень условно, рынок можно разделить на три сегмента. Это программное обеспечение, аппаратное обеспечение и решение. Вот, соответственно, где-то половину наверное, рынка занимает именно сегмент решений, который будет расти быстрее, чем два других. Это с тем, что развить, с развитием технологий и все больше нарастающей такой цифровизацией процессов становится все сложнее провести вот черту между АО, ПО, там, решениями. То есть это всегда что-то такое, одно из другого вытекающее, в другое втекающее. То есть становится все сложнее и сложнее разграничивать действительно эти сегменты. В долгосрочной перспективе представляется, что доля АО и ПО будет сокращаться. Однако в сегменте АО она будет сокращаться чуть быстрее. Говоря о краткой и среднесрочной перспективе, можно отметить, что лидером роста будет, ну, безусловно, сегмент решений. За ним будет следовать сегмент ПО, а АО, ну, либо, скажем так, не будет меняться, либо это будут какие-то незначительные там, изменения из серии, там, рост-спад, там, 2-1, максимум 3%, ну, то есть Такое. Незначительные изменения, но тем не менее, начало тренда. Основным драйвером в сегменте решений, как ожидается, будет в большей степени биометрия, о которой я уже говорила, и чуть меньшей степени облака. Реализация федеральных и других крупномасштабных проектов в области биометрии, разумеется, будет обеспечивать рост как в абсолютных, так и в относительных величинах еще долгое время. Это вот такой, наверное, базисный фактор роста для сегмента решений. Что касается сегмента ПО, то здесь одним из значимых драйверов, на мой взгляд, может стать инициатива правительства по переходу на отечественные средства шифрования трафика. К 2021 году. Если помните, такую инициативу выдвинула Минкомсвязь в середине прошлого года в проекте программы Цифровая экономика России. Вот. Министерство также ставит задачу заставить разработчиков браузеров перейти на российские средства криптографии. Ну, на какой стадии находится инициатива сейчас, достоверно мне выяснить, вот, к сожалению, не удалось. Однако, если в ближайшее время инициатива все же получит очередной такой мощный толчок, то а, именно это и станет основным драйвером в сегменте ПО. Но если инициатива все-таки не получит какого-то развития, да, более-менее осязаемого, то без этого драйвера темп роста сегмента ПО будут не такие масштабные, ну, например, как сегмента решений, да? но в любом случае сравнительно высокие. То есть здесь уже не единицы процентов будут, а ну, скорее десятки, там, вот, вот где-то так, но ну, плюс-минус. Сегмент АО. входят электронные и электронно-механические устройства, выполняющие некоторые функции обеспечения информационной безопасности. Ну, например, это различные считыватели, электронные замки, смарт-карты, естественно, токены, ну и некоторые другие виды оборудования. Поскольку состав данного сегмента крайне разнороден, то и темпы роста в нем будут сравнительно невысокими, поскольку сегменты и его составляющие развиваются просто крайне неравномерно. Ну, например, считыватели для биометрии, вот опять же, да, вопрос, вот я к тому о том, что сложно разграничить. Считыватель для, би, для биометрических каких-то карт, там, например, да, это но, очевидно, сам по себе аппаратное решение. Но опять же, может быть, это и сегмент решения, то есть здесь очень-очень вот сложно провести становится эту черту. Раньше, конечно, все было гораздо проще. Ладно, так, отвлеклась немножко. Считыватели для биометрии они будут очень активно расти. В то время как наши привычные токены да, не продемонстрируют ну, сопоставимых таких же высоких темпов роста. Это не означает, что они не будут расти. Это означает, что они не будут расти так же интенсивно. Это очень важный момент. так Поэтому... Соответственно, совокупный рост сегмента аппаратных решений из-за того, что у него очень такой разнородный состав разрозненный, он совокупный этот рост будет сильно ниже, чем в других сегментах. Говоря о средней долгосрочной перспективе, ожидается, ну, вот да, все большее размытие границ между ПО и АО, а также все-таки, на мой взгляд, вот, плавное, такое очень едва заметное, но все же вымывание АО, но тем не менее ни его полное исчезновение нет. Примером такого плавного размытия, наверное, могут послужить программные токены. Сейчас они применяются не настолько широко, однако с течением времени, возможно, заменят привычные для нас всех USB токены и тем самым вот уже прям, да, перенесут понятие токены сегмента АО в сегмент ПО. Ну, разумеется, это не является там каким-то вот прям вот прогнозом, это просто один из возможных, наверное, вариантов вот развития событий, которые я озвучила просто как пример. Вот, и раз уж мы заговорили про токены, тем более, что компания «Актив» является ведущим российским производителем носителей ключевой информации, давайте рассмотрим этот рынок чуть подробнее. Понятие «носители ключевой информации» ну или «ключевые носители» да, компания «Актив» включает USB, UTP-токены, а также смарт-карты. По итогам 2017 года объем данного рынка оценивается примерно в 2,5 миллиона э, носителей. И в диаграмме представлено, как этот объем распределяется по маркам. Фактически токены и смарт-карты – это одно и то же – Однако различие состоит лишь в форм-факторе. И вместе с тем именно форм-фактор и является причиной того, почему в конечном итоге токены и смарт-карты — это разные продукты. Ну, такой, да, немножко квантовой физики и кота Шреддингера. Хотя, казалось бы, смарт-карты ничто не предвещало, Но нет. Вот, так, да. Выбор в пользу смарт-карт делается по двум основным причинам. Первая это возможность встраивания в смарт карту эрфит метки. Ну в токене, разумеется, это также можно реализовать, однако не все эрфит метки могут быть в токен встроены. А тогда, когда нужно встроить несколько меток, ну, токены совсем не подходят. Это совсем не то. И вторая причина, почему выбирают смарт карты, это, разумеется, возможность персонализации. Ну все просто. Площадь смарт карты больше. И, естественно, смарт-карту возможно нанести там данные сотрудника, да, например, которому эта карта будет выдаваться. И для некоторых заказчиков, ну, в основном, ГОСов, ну, в основном, но ну, не только, это имеет ну, такое большое значение. Вот. Разумеется, это не конечный список аргументов в пользу выбора смарт-карты, однако на него, на них, точнее, на мой взгляд, приходится ну, примерно две вот трети причин, почему был выбран такой носитель, а не другой. По оценкам компании «Актив», в 2017 году, по итогам 2017 года, для доля смарт-карт в общей массе ключевых носителей составила порядка 10%. То есть на диаграмме, которую вы видите на слайде, там ключевые носители, то есть которые подразумевают и OTP, и USB, и смарт-карты. Вот, чтобы просто еще раз проговорю, чтобы было максимально понятно. Вот. Поскольку токены смарт-карта технически одно и то же, то и тренды справедливые для токенов будут также справедливы и для смарт-карт. Хотелось бы еще немножко коснуться и тенденции на рынке ключевых носителей, разумеется, и электронной подписи. Но как следует из формулировки, да, ключевой носитель – это один из способов хранения секрета или ключа. Помимо привычных нам USB токенов и смарт-карт, в качестве ключевого носителя могут использоваться обычные флешки, что встречается редко, но тем не менее бывает. Но, ну, например, некоторые аккредитованные удостоверяющие центры иногда записывают сертификаты на флешке, которую приносят им владельцы таких сертификатов. Преимущественно такие случаи, естественно, происходят, ну, скажем, если они происходят, да, то они происходят в регионах, и, к счастью, ну, действительно, даже, даже в регионах это, ну, я не знаю, крайне редко, но, тем не менее, факт как бы есть. Также в качестве носителя ключа может использоваться жесткий диск компьютера. Такой способ хранения встречается чуть-чуть чаще, чем просто флешка, и допускается даже на некоторых крупных банках. Данный факт мне удалось установить в рамках проведенного исследования рынка ключевых носителей в банковском секторе. Итак, вы, кстати, да, сможете чуть позже, наверное, познакомиться с этим исследованием более подробно. У нас планируется на сайте раздел «Аналитика». Вот, соответственно, как только он появится, можно будет там прочитать про дан... результаты этого исследования. Итак, возвращаясь к тенденциям на рынке ключевых носителей. Значит, можно увидеть, что доля незащищенного хранения ключевой информации пока присутствует, это вот есть, но она интенсивно снижается все-таки на фоне, как я уже говорила, осознания реальных рисков информационной безопасности, что не может ни не Вот. Еще одна тенденция состоит в росте популярности облачных решений и сервисов. Количественные данные здесь очень сильно разнятся, и оценка зависит от методики, но тем не менее... Эксперты едины в том, что рынок облаков еще очень долгое время будет расти двузначными темпами. Это значит, что это значит вообще для рынка идентификации, аутентификации и рынка ключевых носителей. Но один из вероятных сценариев состоит в том, что эти процессы идентификации и аутентификации они переходят в облако. Понятно, что рост таких переходов будет прямо коррелировать со степенью критичности той инфраструктуры или системы, да, для доступа к которой требуется обеспечить эти процессы. И чем ниже критичны системы, которые необходимо организовать доступ, да, тем более популярна будет облачная идентификация и, и аутентификация. Но, как известно, при использовании облака физические носители не применяются. Разумеется, на текущем этапе облачные решения тоже имеют ряд нюансов с безопасностью, как и биометрия, вот. и эти нюансы также облакам не позволяют пока что быть единственной полноценной заменной для идентификации аутентификации при доступе именно к критически важным системам и процессам. Однако с течением времени эти вопросы, вероятно, получат решение и в отдаленной перспективе, на мой взгляд, проникновение облаков затронет и те процессы или системы, которые относятся сегодня к критически важным. Но, опять же, если, возможно, эти проблемы или вопросы с безопасностью да, будут, не будут решены, скорее всего, появится еще какая-то третья технология, которая, собственно говоря, будет совершенно другая, совершенно иная, но Соответственно, со своими другими иными минусами и плюсами. Ладно, не будем далеко уходить от темы. Вот. <свес> Ни для кого, я думаю, не секрет, что уже сегодня существует и применяется облачная электронная подпись. Здесь в качестве носителя, если можно так сказать, выступает не физический объект там, в виде привычных нам смарт-карт или USB токенов, а удаленный защищенный сервер удостоверяющего центра. На котором централизовано хранятся закрытые ключи пользователя. Примером использования облачной подписи в реальной жизни может, например, служить упрощенная система получения отправлений на почте России, да, если кто-то вот уже ею пользуется. Удобно. Спасибо. Вот. Или подтверждение платежа кодом из смс. Ну, в качестве первого фактора в примере с платежами является вот данных карты, и, главное, CVC-кода. И если платеж совершается через банковскую систему, то логин и пароль к учетной записи да, в этой системе, то есть, что является первым фактором. Однако в каждом банке существуют лимиты на сумму операции, которая может быть подтверждена СМС-кодом. Ну, то есть на сегодняшний день облачная подпись в том или ином виде может применяться либо в качестве второго фактора, либо совместно со вторым фактором. То есть на текущем уровне реализации это решение пока не может быть полностью самостоятельным и, что называется, полноценным, да, если вот грубо. Вот, если речь идет о критически важных процессах и системах, ну, точнее, о доступе к критически важным процессам и системам. Однако в закрытых системах оно может оказаться гораздо более выигрышным, чем внедрение традиционной КЭП ну, в понимании сертификат плюс носитель. Ну, например, облачная подпись уместна в деятельности холдинга, к примеру, где разветвленная внутренняя структура, соответственно, очень разветвленные внутренние коммуникации, которые требуют идентификации пользователя. И, разумеется, все эти процесс, процессы осуществляются без выхода за рамки этой закрытой сети вот, холдинга. То есть, ну, это да, это холдинги, значит, большая численность, где большая численность ответственных сотрудников, обширный обмен данными, разветвленная территориальная структура. В общем, в данном случае внедрение традиционной КЭП будет избыточным решением. А применение уже облачной подписи в подобных системах будет более чем оправдано. Таким образом, облачная подпись, она заметно расширяет рынок электронной подписи, подтягивая на него тех корпоративных заказчиков, которые раньше обходились совершенно вообще без любого там защищенного решения, без защищенной аутентификации, в общем, и таким образом подвергали свою IT-систему, естественно, растущим риском. Резюмируя вышесказанная по... Трендом именно в электрон, на рынке электронной подписи и ключевых носителей я хотела бы отметить, что разные программные решения с использованием биометрии, облаков, они могут очень удачно сочетаться с токенами и смарт-картами. Тем не менее, должный уровень безопасности в мире обеспечивается классическими средствами аутентификации и идентификации. На мой взгляд, для каждой задачи существуют оптимальные инструменты и способы ее решения. Ну, То есть если вам нужно забить гвоздь, то лучше, наверное, взять молоток. Нет, можно, конечно, томик войны и мира, <с> вот, тоже как бы, задача будет решена. Но как бы, зачем, если есть специально для этого инструмент? Вот. И применение облачной подписи, возвращаясь <с> к теме, например, в АСУТП, да, по определенным причинам сегодня просто неуместно. В то время как во внутреннем документообороте корпорации или холдинга это будет очень оптимальное и удачное решение. И именно вот правильное такое сочетание инструментов и технологий, именно вот сочетание позволит одновременно добиться и повышения уровня реальной защиты, и снизить реальные затраты на ее обеспечение и поддержание. Вот. И вводя итог. Сегодняшнего вебинара я хотела бы еще раз очень коротко перечислить основные тенденции и драйверы, которые влияют на рассматриваемые рынки. Постепенно растет осознание важности реальной защиты информации и, как следствие, процессов идентификации и аутентификации. На этом фоне происходит развитие новых технологий и способов обеспечения указанных процессов. Ну, как-то биометрия, облака. На сегодняшний день указанные вот две технологии не лишены некоторых минусов, однако их преодоление, на мой взгляд, лишь вопрос времени. Ну либо появится, как я уже говорила, еще какая-то технология или какие-то технологии решения вот, для обеспечения доверенной идентификации и аутентификации. То, что развитие данных процессов не стоит на месте, является безусловным позитивным моментом поскольку движение означает жизнь. <свят> вот. И этот факт позволяет говорить о том, что рынок идентификации и аутентификации, а также смежные рынки, которых я очень быстро коснулась в рамках вебинара, в текущей стадии их жизненного цикла еще очень далеки от стагнации, уж тем более, скажем так, какого-то схлопывания, что ли, наверное. Вот так вот. вот. Если коротко, это все, чем я хотела с вами поделиться сегодня. Но, разумеется, не все, чем я хотела бы поделиться вообще. У нас планируется серия подобных аналитических вебинаров. Вот. Как я уже говорила, у нас планируется в ближайшее время на сайте будет запущен аналитический центр, где также можно будет знакомиться с разными материалами и исследованиями. вот Так что я вас всех приглашаю на следующие вебинары, не только ко мне, разумеется, но и к моим коллегам, безусловно. Вот. Приглашаю вас на посетить наш сайт. Посмотреть вебинары пока, какие есть там, а затем очень быстро, очень скоро, я надеюсь, будет новый раздел. Вот, также я вас благодарю за интерес, проявленный к данной теме. Если у вас есть вопросы, потому что в рамках вот сейчас тайминга мы уже, я уже сильно превысила, вот, поэтому временно вопросы, к сожалению, не остается, вот. Моя электронная почта да, у вас на экране. Пожалуйста, вот вопросы, я максимально оперативно постараюсь всем на них ответить. Вот. И ну, еще раз я благодарю всех за присутствие на вебинаре. И надеюсь, скоро услышимся, увидимся снова. Всем спасибо, всего хорошего.